Всем привет, это канал компании Радио Сила и наконец-то мы добрались до обзора радиостанции, которую вы часто видели в других наших обзорах iRadio 668. iRadio 668 это портативный двухдиапазонный трансивер. Выпускается в нескольких цветах для того, чтобы лучше идентифицировать рации. В комплект входит Гарнитура с морозостойким проводом, клипса для крепления на пояс и темляк для крепления на руку. Стакан зарядного устройства имеет индикацию в виде светодиода. Красный означает, что зарядка идет. Зеленый загорается, когда зарядка окончена. Мигающий красный означает ошибку. Блок питания выдает на него напряжение 12 вольт 500 мАч. Также к стакану можно подключить адаптер для зарядки через прикуриватель автомобиля, но в комплект он не входит. Батарея литиево-ионная, емкостью 2300 мАч и напряжением 7,4 вольта, По своему опыту, скажу, хватает ее дня на 4. У литиево-ионной батареи есть как плюсы, так и минусы. Такие батареи быстро заряжаются. Для 100% зарядки им хватает 2-3 часа и они не подвержены эффекту память то есть их нет необходимости тренировать. К минусам можно отнести то, что при отрицательных температурах они очень быстро садятся. Антенна гибкая, длиной чуть более 19 сантиметров, двухдиапазонная, о чем свидетельствует не только надпись, но и гравировка на самой антенне. Сама радиостанция выполнена на металлическом шасси в пластиковом корпусе. Также присутствуют защитные прорезиненные элементы. Вверху находится двухстрочный дисплей. Для большей безопасности он притоплен вовнутрь. Ниже у нас располагается динамик и микрофон, и прорезиненная клавиатура для набора чистоты и управления функционалом. Разъем для гарнитуры двухштырьковый. К нему подходит огромное количество гарнитур. Регулятор у этой рации один. Он отвечает за ее включение и регулировку громкости. правого торца расположен три кнопки. Большая кнопка передачи, дальше кнопка отключения шумоподавления и кнопка включения радио. Также если ее удерживать, активируется сигнал для экстренного случая. Синяя клавиша на лицевой панели переключает между частотным и канальным вводом. Оранжевая отвечает за переключение между активными каналами. Все функции у радиостанции программируются через меню. Из наиболее полезного можно выделить. Активация передачи голосом. 128 каналов памяти. Программируемая подсветка дисплея. Попеременная работа на двух диапазонах. Шаг канала от 2,5 кГц до 50 кГц. Разнос частот и работа с ретрансляторами. Разные режимы сканирования. Мощность радио 668 регулируемая. Максимальная мощность VHF диапазона 4,5 Вт. UHF диапазона 3,5 Вт. Чувствительность приемника на уровне дорогих профессиональных радиостанций. От себя добавлю, что сам пользуюсь именно этой моделью и за два года она ни разу не подвела, хоть и падала с третьего этажа на землю и попадала в дождь. На охоте в лесу с легкостью отрабатывает на расстоянии 5 километров. Минусы у этой радиостанции тоже есть, точнее один, отсутствие программного обеспечения, но это не сильно существенно, так как все функции можно запрограммировать вручную. Если шестьсот радио 668 вам понравилось, то в описании под видео вы найдете ссылку на наш интернет магазин для ее заказа.